Реабилитация после пластики живота Она состоит из трех основных моментов. Во-первых, у вас будут специальные повязки в области послеоперационной раны, которые абсолютно герметичны, и вы сможете принимать с ними душ. Во-вторых, у вас будет компрессионное белье, которое полностью удерживает все ткани живота и те мышцы, которые мы ушиваем во время пластики живота. И физическая нагрузка после операции – это третий момент. Вы не должны будете заниматься спортом в течение месяца после операции. И три месяца вы не должны давать активную нагрузку на мышцы переднего брюшного пресса. Но через две недели вы можете уже поднимать своего ребенка, и вы через две недели можете водить машину. Поэтому приходите в клинику, и мы вам все подробно расскажем по поводу пластики живота.